добрый день дорогие любители игр вы на канале мир мелко меня зовут никита и это horizon forbidden west запретный запад я прошу заметить что-то появился здесь загрузился вокруг меня мужики какие-то стоят что то хотят -то мне некомфортно с ними пойдем Нет, так мы мышь мы мышь бой баба можем затесаться в принципе и к мужикам чтобы нет да Чем мужики го в бар пиво пить там ладно вот этого уже подташнивает а ты Хорошо, давай вспоминать, что мы делаем. Мы в прошлой серии а, от зенитиков получили знатных люлей. Ну как получили? А что это над ним значок? Хватит. Значок над ним? Говорят, именно тебя нужно благодарить за избавление от Ульвонда. Ну да, было дело. Я рассказала с тобой сложно, а я никаких сложностей не боюсь. Чуть со мной сложно? Смотри, ну хотя да, она такая душная. Не нигде в Отвечаю. Отвечаешь прям за базар прям? Ну давай посмотрим. Если найду где-нибудь все, или это как у как знаешь этих магазинах есть. Если вы найдете где-то дешевле, мы скинем цену. Посмотрим, что мы можем даже что-то купить. Лук воина. Что за лук воина? Это скорострельный лук, популярный среди воинов Карха. Лучше всего подходит для ближнего боя. Но не знаю высокоточный лук и огненный охотничий лук. Угу. Я могу взять все. Я могу взять все, и я возьму все, наверное, да? Да? Чё бы нет? Ну, лук воина, я точно хочу попробовать, что это такое. Бля, а у меня ж места не так много. Это обычный лук, это... Проща! Проща! Или проща? Проща, да? Проща, ну, праша, бляха, муха, праша. Так, вот это сюда. А, давай я возьму все, потом поменяем, если что, как бы пора... Пора закупаться новым инвентарем, потому что с зенитиками надо чем-то бороться. Высокоточный лук это прекрасно, комплект быстрого перемещения, сколько у меня можно посмотреть? Нельзя, ну и ладно. По-моему, у меня кончились. По-моему, у меня кончились, поэтому давай штучек 5 я куплю. Домовая шашка пока не надо, ресурсы не надо выкупить, не надо ничего брать. Может к тому моменту он наконец починит мой молот? А! Она до сих пор у него просит молот починить. Ну ты даешь. Лук воина предназначен для быстрой стрельбы на ближней дистанции. В отличие от других луков, он наносит максимальный урон даже без полного натяжения. Но точность его стрел быстро, быстро падает с расстоянием. А, помните, стихийными стрелами можно подрывать емкости, относящиеся к той же стихии. Ага, ага стихийный молот. Ага, в вашем ин инвентаре имеются боеприпасы, наносящий урон огнем. Используйте визор, чтобы найти врагов уязвимых к огню. Но мы это все знаем, это все понятно. Кто-то кислоте, кто-то к чему-то еще. А, что у нас дальше? У нас по заданиям мы должны отправляться находить эти ошметки а, а, а, а геи. Собирать гею по кусочкам. Но у нас есть еще какие-то крепость, Но это, блин, еще сарана. Бесчисленные трофеи Керуфа. Засада на конвой. Что засада на конвой? Доберитесь до прохода подруг, Поговорите с главой группы собирателей а, -а, а, Лендрента Засада на конвой А, ну это вот они части друг друга являются, да? Ага Бойцовский клут Это э, кл клут, блин Я прошел Мы победили Высокоточный лук является мощным оружием Да все знаю, все знаем. А, вот, смотри Сюда тоже кислотные стрелы идут ну, Сюда еще и огненные, да? Ага. Башку и сзади чего? Кого там? Че, Петра? А это что? А, это вот как раз-таки, да? Надо испытать как-нибудь его. Так, давай вспоминать, как играть вообще. Я давненько Привет, уже не падает. запускал игру. Но я все помню. Я все помню. Так, ладно, я предлагаю сейчас пойти на основное задание. Все-таки, все-таки, как никак. Зенитики не дремлют. Но у нас оно, оно и стоит, в принципе. Так что предлагаю телепортнуться. Ни хера себе, что ж так далеко. И костров поблизости нет, да? А что я здесь не активировал? А, они же зеленым не светится здесь. Ёба. Я забыл, забыл, да? Уже под, под запамятовал. это можно? Нет, нельзя. это можно, да? Ну, поехали сюда. А сюда могу? Сюда могу. Давай сюда тогда сюда полетели, сюда полетели. Подзапамятовал уже немножко, как играть, а то что -то, блин, у нас Elden Ring вышел, то 5, то десятое, то это, то и, блин, работа, и, работы всякие. Короче, блин, вообще. Запарка была лютой, но сейчас вроде, как ты заметил, вроде, ну, так чуть-чуть аккуратненько идем. Вот вчера был выходной, понедельник, как я и обещал. Но в новостном выпуске все было сказано. То есть э, серия выходит во вторник. Вот эта серия должна выйти во вторник. Как только она хотя бы вожди обработается, я ее сразу выкладываю. Чуть позже она там 4 4К обрабатывается, Но в 4 k обрабатывается видео вообще просто, просто очень долго. У меня и обычная обработка стала занимать больше времени. Не знаю. Почему? Как-то так вот. Проверки пролетают прям моментально. А вот... Э, обработка, обработка, да... Загружается видео, допустим, за те же полчаса, обрабатывается за... Это Порчи кто? Тут еще хуже. О, -о, о Если не верну гею к жизни, так будет везде. Ой, тут все поплыло. Это кто? Мужик, а вон там машины ходит? ничего? А, так это, это, это нормальные машины, они возделывают поля. Ну, точнее, все, что от них остается, да? Капец. Земли Тащат на поля порчу. Они смысле порчу как раз и разносят. Правильно я понял? Блин, пацаны, ну вы, вы же сами заболеете по этой шляпе ходить. Ой, как все запущено, как все плохо, кошмар какой. Прям отвратительно. Надо спасать положение. Что будем делать с зенитиками? Говори. Ну, вот. У них силовые иди поля. Я же сюда, да? У них силовые поля, у них там пушки, турели, базуки, космические корабли. А это кто? Ты кто? Я говорю. А, слухи, е -мое. давай послушаем. Говори-говори, сплетни, давай. Хочу предупредить, избегай руин к северо-западу от песни долины. Почему? Разведчики говорят, что с наступлением ночи что-то освещает руины. Что бы это ни было, это ненормально. Это... Я это лю лю люминесценция какая-нибудь. Что-то освещает руины. Возможно, техника притечи. Вот и ищешь технику притечь, где может посмотреть. ее и не быть. Так, Варл. А чё, где твоя борода, не отросла за это время? Вот и я. Или все, как девушку нашел, все, бриться, да, и надо? Нет. Значит, ваш хор собрался? Да, собрался. Без Варла я бы не справилась. я Я не уверена, что это поможет. В хоре нет гармонии. Да вроде нормально поют. Пещера – это больная тема. Дух Земли Фа так и не вернулась. И с каждым днем все больше машин-убийц выходит оттуда. И бросается на линию обороны, которую мы выставили у входа. Но это лишь это часть Дефест фальшивых нот. Твоя просьба обнажила конфликт внутри самого Хора и племени. В смысле, как помог Варол? Это сейчас вообще к чему? Да, какой... Что конфликт? пещера священна, но почему столько шума из-за просьбы туда войти? Шум начался раньше. Многие в племени и большинство хора хотят продолжать делать то, что и всегда. То есть не делать ничего. Но другие Офигенная стратегия. Перемен, или даже крайних мер. Твоя просьба лишь подлила масло в огонь. Ну да, традиции. Я с этим сталкивалась. Но каждое племя относится к ним по-своему. Возможно. Угу. Это ты сейчас этот ход отступления себе, Вы да, подготовил к у пещеры? Это пронора отсылочка. Это У нас нет каменщиков, как у Карха или Озера. На самом деле машины сдерживают наши лучники. Каждый день отбивают все новые волны. Надеюсь, они выдержат. Ну так надо идти. Итак. Хор собрался. Надо идти спасать положение. твою просьбу. И когда мы с ними поговорим? Когда будешь готова? Не спеши. Их споры не скоро завершатся. Такие встречи длятся не один день. А да че тогда... растягивать вот это, блин? Ну... Сперва пополню запасы. Кто знает, сколько машин будет в той пище? Хор да, еще не разрешил все. тебе туда Я выйти. подготовил. Элой умеет быть очень убедительной. Это да. Да. Она Посмотрим. просто может насрать на все и пойти. Какая... Что тебе я ж спасительница меридиана держать, там. Рядом с собранием хора. Ладно. Так у меня все есть, я подкупился. И, кстати, костюмчик вот этот для вот такой погоды подходит вполне себе. Кстати, костер надо зажечь. Еще, еще. Кстати, не, а не, знаю, будет, не знаю, почему никто мне на вот этот косяк не, не на этовал. Я, я кучу раз вот себе говорил то, что типа, ну ты вот дурачок, вот ты что говоришь, вот что ты несешь. Я говорю. За, за, забытый Запад, когда он запретный. Почему я говорю забытый? Забыть по-английски это фогот. За, за, забыть. А, а он, блин, запретный. Я туда. Хочу. Опа сокращенный путь. Нормально. Здравствуйте. О, верстачок, кстати говоря. Задание, магазин. так да я думаю, нам ресурсов хватит. На крайняк у нас палка есть, как бы палки мы сейчас помощнее машем, чем в первой части плавнее. Вот, можно улучшать Вот показывает сразу, что улучшать Вот эти нельзя, видишь, красненьким горят А чё, почему мне нельзя? Индикатор мусорника Где мне взять индикатор мусорника? Надо гасить мусорника, надо гасить сикача Это вообще какой-то легендарный предмет Надо, чтобы с него упал Надо гасить а, нарокопа ну, вообще, вроде такие рядовые враги Сейчас для нас, но что то Просто осколки и плетёная проволока Допустим так, я не буду сразу все повышать в одно. По чуть-чуть все улучшим. Ага. Надо же, как бы, все нельзя сразу в одно тратить. Вот так. Теперь можно. А, вот. А, ленторога нужен был. Циркулятор. Есть. Рок, ленторога. Борода нету. Тут. Нарокоп. Видишь? Блин, вот тут ресурсы уже имеют какую-то значимость, нежели в этом, как в первой части. Вот мусорник от циркулятора. Но я так понимаю, чтобы до третьего уровня прокачать, нужны какие-то прямо имбовые детали. Так, улучшение одежды. Я могу улучшить, да? Давай. Я же в этом хожу. Прочная пластина. В принципе, не так много. Хотя по 50 осколков. Так, туда чуть-чуть, туда чуть-чуть и улетает. Так. 75. 75. 70. На 10 заканчивается Это как 7 и 10 Получается 70 Прикинь Внезапно Защитница Нора Что-то я такого не помню что я брал Вот это я помню Сто пудов я брал Да а, Все погна... а, Там сумки можно улучшить Секундочку Секундочку У нас сейчас подготовка идет Минут 10 Ну да Чуть больше даже Вот 10 минут Чуть больше 10 минут Улучшение подсумков Каких? Для стрел Каких? Высокоточных Это же прекрасно Кости лисы Есть такая Вилочка грифа? <laughs> что за вилочка? <laughs> Какая нахрен вилочка? Ой, вилочка грифа. Так, а что вы так долго идете? Я вас уже догнал. Я, я скажу больше, я вас перегнал даже, ребят. Опачки. Так, и что хор тут? Где хор? Ну давайте быстрее. Ну что так долго? Она самые смелые из всех Утару. Но не все ценят ее качество. Все, мы пришли? Я тоже пришел. Привет, долго шли. Гриш, мы петь не перестали. Значит, хор продолжает собрание. Прям голосят, голосят. Люди ну. поют, чтобы умиротворить хор, помочь найти решение. Песни нужны, потому что нет гармонии. Но мне же, не придется петь, да? Конечно, Почему? Пение остановится, когда мы представимся. А я пел бы. Ты готова? А смысл, если не остановится петь? чем мы тогда пойдем? Да, пора пообщаться. Я так понимаю, перед какими-то квестами особенными у нас спрашивают: ты готов, ты не готов? Просто такое обычно перед финальными: Да шо ж такое! А -а -а -а! Прям в ухо прямо, прямо орут в ухо мне. Что ж так громко! Уй, еще громче стало. Я так и глохнуть могу от вашего хора. Опа, сосок торчит. Надо зацензурить. <свистит> <свистит> а вон та не поет, смотрите, просто мол молчит и качается. <свистит> че, гармонию нарушили? Все труба. Милой, че у тебя волосы русые, а не рыжие стали. Мне нужно забрать кое что из священной пещеры. Эта вещь может помочь. Зо и тот Нора поведали нам твою историю. И что тебе нужно? Нам не знакомы другие духи пещеры. Опасаться? Лишь Фа, дух земли, которая оттуда не вернулась. Сила духов в земле иссякла, мы лишились всего. Сказки о духах не помогут нам конец. Мы ослабнем, умрем и станем почвой для новой жизни. Таков закон природы. Да. Офигенное! Да, да! Офигенное, Вы будете да. Вы сидеть тут, пока не станете кормом для червей? Буквально? Су кем Слово я спасительница чужачки, Меридиана. незнакомый с нашей верой. Прошу! Вспомните, что она помогла Рэ! Послушайте ее! Ты уже не первый раз проявляешь дерзость Зо. Мы помним, как ты уговаривала всех развязать войну с Карха. Она хочет помочь вам. Как? Поддержав тебя в нарушении традиций? Это спасет вас, вам жизни, Алло? Чтоб угодить бродяжке, пришедшей в песню долины? Нет. Вы должны изменить им, потому что ваши земли вас убивают. Да-да-да. Ну-ка. Мы стояли и смотрели, пока гибли духи земли. Врубаем красноречие на максимум. А теперь будем смотреть, как гибнут соседи и дети. Это они про зенитиков еще не знают. А вот эта чужачка спасет нас? Чушь. А что ты теряешь? Одно семя не изменит бесконечный цикл роста и увядания. Ну как сказать тебе? Тревога! Нападение в горах! Что происходит? Звук О, сейчас мы должны доказать, Тревога! что мы как бы это какое, вот, нормальные жесткие ребята. Кто идет? Только не говори, что Громозев. Машины прорвали заграждение. Надо Я с громозевом это. не готов. А как же Хор? Если защита пала, нам ничто не помешает войти в пещеру. Разрешение больше не нужно. Ага. Тогда вперед. Опа, мы в троечка. Да, а чё? Я думал, я один так могу. Нифига себе. Если вы все так можете, я не особенный, Сюда, получается. Илонь. Я не... Ни хера себе, вот эта банда. Ну я иду, иду и чё? Куда идем? Капец! Я думал, я особенно один так могу, так эпично это выглядело всегда. Я, получается, не особенный. Нифига, вон кто это. Вон, смотри, кукумбер какой-то прыгает. Давай... Может, это необычные машинки необычно. Эй, ты мудак! Может, Я, рейтри, из Я помог. Раскрыли. Что Она раскрыл? Пора. А мы что прятались, что ли? И что это? Нормально, так, тихо, где моя херня? Ой, ой, ой, ой ну ж парить нормально. Давай, камбуху Ой, ни хера себе больно. Мы еще повоюем. Да я встаю, встаю, встаю, встаю, встаю. Где он? Она да, тихо. Да, в, в хавальник ему надо закрыть. Куда ты пошел, иди сюда? На, не наука, не наука. Да, просто... По-моему, с лука было бы поинтереснее стрелять, ну, ладно. но ладно. у него типа большой разброс в упор. Это, короче, вроде обреза. Что-то она. Моя... Да ну все, отлетай! О, да элло, ты заколебал ты? меня! Отлетай уже, все. Кого там вырубили? А ч мы по аптечкам? Да все, да, до свидания. Ты можешь Могу, ща-ща, ща, погоди. А ч происходит там? А, там война идет, да? Да, на, иду, иду. Иду, давай кислотными стрелами. Чё кого? Кого убивают? До свидания. Везем до свидания. Ваши люди выдержат? А, в смысле? А мне обязательно помогать было? Кто это? Кто в меня стрельнул, не понял. Даже не заметил. А! Да что, шанс, он уже отлетел. Отлично. Ч у нас по хп? Что так все плохо? У меня есть хп еще. А ч, идем, куда идем? А, вы меня ждете. Ну идем. Я здесь и здесь. Вот этот... Вот. Да иду, иду, иду, ладно. Ты правда считаешь, что мы сумеем что-то сделать? Если я права. Нормально. Ну как я мог не помочь? Выскочила кнопочка просто. Блин, а это тогда напал, да? А кто? Где он там? Кого-то бью. Давай, давай, давай, давай, пацаны, пацаны толпой толпой просто да ну хорош что глушаешь-то сейчас ну, сейчас сейчас да все он до свидания делает все последняя стрела ты все просто толпой загасили А говорили не справимся все добивайте ее Че выше наракоп? Это в смысле? Это, это прокачаны? Че, модификаторы не используются? А я про них забыл. Написали, модификаторы не используются. Блин, я жму кружок, блин, привык в Elden Ring, что кружок надо нажимать, чтобы бежать. Вот вы так нельзя переключаться между играми на самом деле. Ну, мы попробуем. Хе-хе-хе. Может, все-таки в чем-то должны быть особенности. Где? Вон там что ли? Ну ладно, идем, идем, идем. Машина сильней, опаснее, чем обычные. Вот эти? Что? Ну, не знаю. Мифа, мифа, а что ты не помираешь? Это что такое? У нее писюлька осталась, она высший мусорник. Что значит высший? А ч о в них такого высшего? Обычный мусорник. Идем, идем, идем, ладно. Опа-па-па-па-пап-па-пап. Боеприпасики халявные, ты чё? нельзя пропускать. <звиш ihrem> иду, иду, иду, иду. Так, ну там, мужик, давай, держись, я в тебя верю. У нас высшая цель. Опа, леса. <с lengthy> Нормально. Боеприпасики. С этого можно полтать? Это кто? Ой, что-то такое большое. Опа, кость, лесы, хорошо, <с dove Russell> хорошо. Всегда идут духи земли. Она приведет нас к кордону. К кордону? Это что такое? Снова машины. Морозный Мы флакон? Мы победим их, Аллой. Иди вперед. Иду, иду, иду. А че я вперед? Ой, сейчас заморожу, да? Вот так можно, да? Да! Оно вот так и работает. Давай в Харю. А че, где у них эти? Уязвимый, вон, на, вон на, на этой, как он, на груди, на грудине у нее там это. Давай, бери, бери, бери. Бара-бара-бара! Так-так-так-так-так. Бара, бара! Да ща-ща-ща-ща, погоди, погоди, погоди. Бара-бара-бара. Бери-бери-бери. Это... Ой, у меня щас есть, точнее. Лови. Ой, прекрасно, только очень долго. Ой, не попал. Давай, добивай, добивай. Да что ж Мне такое? Топчут. Да, ой, а чего вас так много-то, -мо? А почему так много-то? Что-то я расслабился. С одной плюхи! Безобразие, безобразие. Да, помогите мне встать, пожалуйста. Что-то я лег. Что-то я устал. Я не восстановился еще после <свес> после зенитиков. <свес> помогите поднять. Так, ладно, ладно, давай будем более более аккуратно играть, а то что-то я расслабился. Больно уж я расслабился. Давай, Слева давай, давай, давай. Надо успеть, Мы надо успеть. Да я иду, иду, иду. Ба. Так, теперь лапа. вот так, вот так. Убери лапу. Убери лапу. Можно Дай попаду. А чё, электричество у них не уязвим к электричеству? Ага, сейчас Минус Я, не Я верю Так, и что там у нас? Кто? Ага, вижу Ну Это мусорник, это в принципе похер в Да как ты задел-то? Ой, хп то нету Я же выпил это я выпил, меня уже вынесли? Какие вы, блин, душные машины, а? Ладно. Что у нас есть? Можно их подзаморозить чуть-чуть. Да, что ж тебе... Ты... Да, чтоб тебя больно. Тихо-тихо, в грудину! Давай, лов... я ловлю. Кидай. попал да попал Сейчас даже кто я или машина да ну да ну это тяжело вообще-то вот эту могу отлично отлично ну них боеприпасов так дофига падает так с этим надо разобраться давай я тоже ну все до свидания отлетает отлетает в рожу в рожу в рожу как боеприпасов нет не отлетел все, все, все, все, все. Да ну хорош. По единичке отнимать это очень весело. Да ну хватит. Наконец-то. Там еще мусорник, что ли? Что вас так много. Да, я думал, дальше побежит. Так, отлетело. Ой, не отлетело. Да ну хорош. Да какие же вы внезапные, ну ⁇ -мо ⁇ Всё по кпком плохо кончились да и вот! ладно так да, кончились Вы боеприпасы, не боеприпасы. Не подожди так восстанавливай давай не туда навел да спокойно что ну, ты пройдешь да хватит вот. Может, Это было да нет у меня только не есть. Подождите, куда, забыл. куда пошли? Куда мы не идем? Подождите секунду. А, боеприпасы, инструменты, фигурки. Какие фигурки? Ой, у меня есть. И другие. Запал. А, я думал, это инструменты. Подожди, вот инструменты. А я не могу создать? Почему? Ресурс для А, подожди, инвентарь. А где вкладка изготовления? Подожди, оно же делается как-то... Вот так вот, да? Изготовить. Ага, все. Вспомнил. Вспомнил. Ну, хотя бы так. Смотри, теперь мы лечимся. Теперь я опять сажусь, делаю зелье. Мы же не просто так мясо собираем и а ягоды. Оно из... Э, получается, из рюкзака используется. Ну не из рюкзака, и а из хранилища Так тоже можно, нет? Это вообще законно Иду, иду, иду Просто водички попить, пока пауза у нас такая Оп. Да блин, не схватил Детку не схватил Почти По на дороге месте. надо было, Элой Как много машин прорвалось Что случилось с охраной кордона? Пос а с этим обязательно драться? Надо подготовиться. А, Зоя, а в тебе стрела торчит А, так у него хп-шек-то мало Ну-ка секунду да не то я помочь должен вот так вот подождите ресурсы то бесплатными не бывают иду иду иду иду вон сколько ресурсов с них падает нифига себе да иду иду иду ну что вы что вы меня гоните поспешишь людей насмешишь ну, в самом деле Гора от нас никуда не убежит, а машин новых они так быстро не нафигачат. ЗО торчит вон какая-то огненная стрела. Или она огненными стрелами фигачит. Подальщик стоять. А, ну с них мало. Столько погибших. Мы отпоем их, когда придет время. Да блин, заколебали петь. Эти там поют только и все, и больше а ничего не делают. Coexistido? Поют себе, поют, и все, блин. А. очки. А мог не заметить? И чё? Это же прекрасно! Это же замечательно! А, в вашем инвентаре имеются боеприпасы, наносящий урон водой. Используйте визор, чтобы найти врагов уязвимых к воде. Чего? Какой воде? Где? Вот это? Водяная ловушка? Вертикальные электрические ловушки, они способны наносить урон от электричества как летающим, так и наземным. Да ну, нифига себе. Серьезно? Это же замечательно. Это прекрасно, это блестяще, это превосходно. Перфектно, далиссимо. Какую дерз. Что это? Какая-то стена. Стена из света. Пойдется как? Какой мы пойдем за тобой, Элой. Выс Высокотехнологичный энергощит а, Возможно мы сейчас как-нибудь и узнаем Как обходить щиты зенитиков Возможно Сюда. Потому что ну как-то надо, как надо с ними Приходится бороться Я как бы не согласен палками против зенитиков воевать Нам нужно что-то более совершенное Лекарственные грибы это, да? Это, типа ягоды? Ну, ладно. А что это? А -а -а, так можно восполнять ягоды нихера себе я нажал кружок я нажал кружок потому что я дурачок привык я привык все-таки к другой игре немножко ну ладно сейчас отвыкнем а, точнее а то отвыкнем к этой привыкнем потом заново будем к той привыкать ничего ничего ничего справимся ничего справимся как-нибудь это не проблема, это просто все, это все в голове, это все в голове, это возможно решить. Все проблемы, которые в голове, возможно решить. Что там впереди? Похоже на дверь котла. А, так мы можем открыть. Так, здравствуйте, я Элизабет Собик, в очередной раз. Опять взломая, Чтобы понять, что тут происходит, понадобится такая штука. Какая? А! -а, -а! Это шо за модернизация опять? <с> И что мы теперь визоры каждому встречному будем давать? Пристройку Вот так. А что как оно магнитится, а? Дверь светится синим. Да, ты привыкнешь не сразу. Не волнуйся, Саша, я помогу. Слушайте, <с <с но в это какое? с которыми мы сражались, опаснее обычных. А идет. Значит, где-то за этой дверью скрывается что-то очень мощное и хочет убить нас. На главное, чтоб не огниклык был, потому что огниклык это пипец какой-то. Он мне блин в кошмарах снится будет еще долго. Целую серию гасить огни клыка, блин. Это же с ума сойти. Ну, мы сейчас вроде как чуть-чуть э, попрокачиваемся по мере прохождения. Я думаю, потом сделать серию, э, где мы с тобой чисто по бочками займемся. А может в шахматы Машина. поиграем? Там бойцовские ямы, все дела. Чтоб в шахматы мне понравились, я бы сыграл. Ищем главный зал и ядро. Так много железа. Кто это построил? Ты таких еще не видела. Так и ч ⁇ Где секретики? чуть так атака сверху? Где? Хоти. Здесь машина. А! Мы с тобой Элой. Так атака сверху была. Я хотел атаку сверху сделать. Это что? Это водопрыск? Да -да, да да да да да да да да не скачи ты, кенгуру, блин. Куда ты пошел? Да подожди! Бляха! Давай, бери! О! Нет, я не согласен. Я пошел домой. Так, тихо тихо тихо а ля Не подходи, не подходи, я дурак. Я дурной, сразу говорил Предупреждаю, я дурной. Ну что то даже взорвал. Ой, взрываю прям. Ой, прям взрываю боеприпасы. Нет, что взрывать. Ой, нормально так. Держи боеприпасы! Так, они кидают... А, он кидает мне боеприпасы! Серьезно. Нифига себе. Дойди сюда. Ну подойди ближе. У меня ж тут ловушка расставлена. Ну, ну в самом деле, ну куда ты? Ты слабеешь с каждым ударом. Да? А кого то еще побеждал? Можно мне узнать? Вот ты засранец, а? То есть они не хотят подходить, потому что они меня... Куда делась реакция? Куда делась реакция? Что-то я прям расслабился вообще. Ну блин, а вообще в игры играются для чего? И игры играются для того, чтобы получать удовольствие. Соответственно, если они тебя заставляют напрягаться, ты можешь получать от этого удовольствие? Нух ты, мы же в Elden Ring играем. Так, где-то здесь был. Вот здесь атака сверху. А-а-а! Я нечаянно! Иди! Я упал, просто не успел нажать. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Пачки, о пачки. Обошел! Ну ты красавчик, красавчик, мужик! Так. Так. Так. так, Да, ну О, мешайте. Куда ну, ты уходишь? Я, да. Я отступаю, тактическое отступление. Я застрял. Так, ты... Да, молодец. Я в тебя верил. Ну, видать... Он такой. Я справлюсь. А почему она не дохнет? Почему это? Так, а где Зо? А Зо сверху стреляет. То есть, если Зо отступает, как бы нормально, а если Илой отступает, это все капец, да, клеймо? Это... Это спасительница Меридиана, нельзя вообще слабость перед такой машиной показывать. Так, Варл, я не понял, ты не справляешься. По-моему, ты не справляешься. Капец, он фразочки вбрасывает интересные. Человек против металла. что сложного было вообще ничего сложного не было все машины ну и все это ты прям это значит и закател здесь рождаются машины похоже на то но если духи земли приходят и уходят значит их тут не только собирают заряжают ну да а дух, которого ты ищешь здесь не нерва Возможно, но Сдается мне не все так Минерва, Сумирно. она за что отвечала в Ге. ты помнишь? Я потому что вообще, я помню Аид За, за что отвечает Аид, за что Гефест Но ну, может быть, там еще, по-моему, Аполлон знаю за что Еще, по-моему, была Диметра как... Это Гефест дух, который хочет нас убить он захватывает такие места и создает машину убийц. А, ну и гефестик. Гефест. Да, и ну конечно. Ну конечно, как же Похоже, без гефеста. Нам Ждите нужен этот Здесь. Аратак. Ладно. Аратак мог эти кабели отстреливать. Панель, Какую панель? На вот эту? Да? Обращаются. Может а. получится застопорить приводы стрелой и забраться по ним наверх. Чего? Вот это что-то светящееся было. А! Не успел. А! Да ну что ж такое? ну светится же, надо попасть, да? Правильно? Реки какие приводы стрелой? Вот это? Как тебе все это, зов? Это место. Я схожу, оно выключается. Не сюда так, Но подожди, так вижу. у меня же есть сканер Чтобы помочь вам. А, ну вас. все понятно. Ты все сделала правильно. Да ну как? Почти. Что, почти? Я не понимаю, что делать. Варл, помогай. Нет для этой штуки. А, ну все. А для какой? А как кончились уже? Блин, опять ждать, ну ⁇ -мо ⁇ Ну, ничего, подождем. Терпение, как говорится. Никуда не спешим. Ты куда-то торопишься? И я нет. Так что... Что-то Опачки. Ну как, что ты ничего не видишь, что я делаю? Ну, варл, ну ⁇ -мо ⁇ Я тебе дал визор, чтобы ты развивался, что-то делал. А ты просто... О! Машина против металла. О, что-то происходит. О! Теперь можно забраться наверх. Да, вот это не надо. Ладно. А как? А, это да. Ну все, И раз все можно, получилось. поехали. А вы что, со мной пойдете? Идете, нет? Вы так не можете, что ли? Ой. Ой. Я застрял. Выпустите меня. А как выйти? обходить еще ну -мо ⁇ это да. да оно показывает разное огни картинки глифы уязвимости машин все норы носят такие. Нет, ага, ну точно мы, ну и только мы с Илой, блин, получил сам свою, блин, фигнюшку пару дней назад. Ну отсюда мне по приводам не попасть. Согласен. Может, сюда что-то тяжелое. Что? А есть что поставить? Это что, ничего, нет? Есть что тяжелое? Ты нашла Опять колонны. Если поставить их правильно. Можно будет попасть на эту сторону. Ну можно. А что тяжело это? Это что такое? Чего? Может вот так вот? Сюда не ну нет. О, у дырка. А. Как вы сразу и попose... говорили? Тут еще что-то есть Найс Неплохо Давай, давай, Лой Ну Мы вот думаем, же что в угол уперлась Чего это не влезет? Как это не влезет? Почему? Как это не влезет? Почему не влезет? Давай вот вытаскивать Ну как за что-то Понятно за что И как его вытолкать оттуда Интересные такие На тебе ящик, как его вытаскивать И чё Да ну дайте пройти Ну ё Может чит как-то отключить А неорганический материал Он пропускает вот оно как Это странно То есть он только органику не пускает щит Нафиг А толку в таком щите Не понимаю, а толку От такого щита тогда Глупость какая-то Щит он должен защищать от всего То есть я могу сквозь вот эти щиты Простреливать, простреливать стрелами ну нет, то есть, стрела у меня вдруг органическая стала, да? Или подожди, органика имеется в виду? Не, ну металл-то это не органика. Дерево тоже. Или дерево органика. Нет, органика, дерево не может быть органикой. Или может? Бляха, подожди, я запутался. Викаси, у вот эти ваши биологические терминологии прям вообще не это. Готово. Приводы на колоннах теперь к моим услугам. Похоже, в этот раз колонн только дверь. Ой, а в прошлый раз было три, капец, как много. А ч не светимся? А. Отличная, да я знаю. Я вообще молодец. Вот так. Какие сложные но, но как загадки. Блин, ты что в меня не веришь, как я могу? Да как да как? Да я, да чтобы падать! Он, блин, такой интересный, прям смешной. Не могу прям падать. Наверху, да, нормально. Почти перебралась. Сколько можно это? Колонны. Какие? Поблизости должна быть панель на полу. Вот она. Нет. Вот она. Твою за ногу опять стрелять. Опять по стрелушке. А, тут три, да? То есть... То есть там такая, этот а, это тут это всего две, а тут всего лишь еще две. А как тут попасть? А, а, -а, -а не, -е. я бы не успел стрелу еще тратить, нифига себе, у меня ресурсов, что ли, дофига. Ладно, Опачки. Ай, блин, как сложно, какие прям сложные загадки. Вот, блин, дали бы уже сразу стычку с Гефестом, а то начинают растягивать. Знаешь, машинами повоевал, по котлу полазил. Вообще, не... опутал своими кабелями весь узел Может получится ими управлять Может и получится Так, ну я же говорю, с Гефестом мы еще встретимся <свят> Прям по-любому Так, перехватываем Есть Кабели двигаются Они отступают Можно забраться по вентиляции Давай Кабели оплелись вокруг узла на той стороне если доберусь туда, придумаю. А вон эта машина. Едеть, опять туда и ползти как-то. Каким образом? А я не долечу. Может, вот, вот в это стрельнуть? Нет. А я не вижу больше дороги. Стоять. Мы преждевременные решения принимать не будем. Вот здравствуйте. Вот, вот так примерно выглядит э, человек Который делает вид, что он что-то делает Дайте пройти, пожалуйста Так, тут у нас что? Спрыгнуть Но это если вдруг вниз упаду, правильно? Ага Интересная задачка Ну, можем в принципе А, может быть, как раз-таки Вот оно вылетает, я на него прыгаю Давай быстрее, Эллы. Эллы быстрее. Все, прекрасно. Ты не видела, как я прыжки совершал в прошлой серии. Вот это было. Кузлу, кузлу, как подняться? Вопрос, конечно, интересный. Так. Ну, вижу только сюда. И что? Так, ага, ну да, я примерно правильно понял. Так, я даже не свалился, нифига что себе, же, посмотри, бывает, бывает же сказать, такое, да? Получилось. У меня-то получилось, зафига я их с собой взял, они вот меня до пещеры могли проводить, а дальше бы я сам пошел. И опять их вести куда-то, зачем? Перебирайтесь сюда. Ну, кстати, это может быть отсылка на Fro The Frozen Wilds? То есть там мы бегали с э девушкой, с шаманом, и у нее там брат был вождь Аратака. Этот почти вождь, ну как бы сын вождя. Герой. Смотри, как он встал там. Это герой, прям герой. Я понимаю, перед девушкой там своей новенькой, это какого, понтуешься, но как-то попроще можно, пожалуйста? вооружение модуль G1. Ага, Гефест. Он все тут захватил. Активировать. Похоже, на другой стороне есть еще один узел. Рядом с дверью. Да, вон. Как добраться до узла на той стороне? Блин, по этой фигне прыгать? Так, там внизу есть платформа. Да. А, точно, бляха. У меня же есть офигенная штука. Жруньмо! Так, и чё? Ага, вижу. Нафига на тебе так много? Быстрее, Элой, оно сейчас закроется. Элой, скорей. Не Ключить заставляй меня ждать. G1 а как тут силовое поле? И чё Дальше. А, а, опять лазим, опять лазим. Да? Ну да. Согласен, сможешь. А туда ч? А туда никак? Блин, я навернусь, наверное, да? Ай! А почему? 59. Да почему? Почему не допрыгивает? Ладно, ладно, не хочешь, как хочешь. Как кашка. Тихо, тихо, тихо, Элой. Долго он так будет говорить какие-нибудь новые фразочки, если здесь, допустим, час простые. Два. Опа. Я не знаю, как она так феерично прыгает. 9H. Так, как назад отпрыгивать? Дай вспоминать. А... Несут много назад отпрыгивать Что на кружок, по-моему. Войну! Трансформер будет она Кибертрон она здесь сделать. Не она в не да Но я нормально. Не Куда?! А куда ты меня повезла? Бляха. Она не туда мне повезла. отпускать что теперь Планируем. Ну ладно, так тоже можно. ой ой ой яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, что это было я же просто нажать на кнопку хотел. Так, ну перебирайтесь, что ли. Раз уж здесь. Нам, в принципе, по пути, ребят. Кто такой Ты думаешь, он знает? Он захватывал такие комплексы, чтобы строить машины убийцы. Но он не всегда был врагом. Раньше он был частью хорошего дела. Система под названием Гея. Ну это было раньше. Же Кажется, мы уже к еды... А когда Элой научилась обходить эту да, систему защиты Гефеста? Потому что в прошлый просто. раз у нее не особо получалось. Приходилось что-то прям выдумывать, там, соображать. Блин, вот эти про про прогрузки прям вообще. О, нет... Он ее модернизирует Что Гефест с ней сделал? Модернизировал И рано или поздно он им воспользуется Примерно сейчас и воспользуется Как же песня долины Если племя увидит ее такой Если хоть один из духов нападет Ты знаешь, что нужно сделать Вару, ты готов? Он не сказал, да. Придется туда спуститься. Так, я особенно, я особенно, у меня круче приземления. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Световой купол. А защищает машину. Да, мне нужно перехватить управление местным словом и отключить его. Подожди. Не торопи коней. А вы как спустились? Бляха, неинтересно. Подожди. Секундочку. Надо же подготовиться к битве. Ну, в самом деле, ребята. Все же намекает, что сейчас будет битва. Если игра дает такую возможность, что подготовиться. Чтобы не страдать потом, не бегать, не собирать аптечки. Вот это все дело то сразу просто бежишь заранее. Все собираешь. Весь лут. Ой, нога чешется. Ага, вот да, вот, А прикинь, во время боя бы нога зачесалась. Что делать? Терпеть? Не-не-не. Так, вот здесь есть еще система защиты, я понял. Опять хор. Опять хор поет. А здесь откуда хор-то? ⁇ -мо ⁇ ну ладно, ладно, ладно, все. Я готов, в принципе. В принципе, я готов. Давай, э -э раз. 2, 4, хватит. Кислотных сделаем. Огненными что-то вообще не воспользовались ни разу. Так, ну вот этот я не знаю, но ладно, пусть будет, типа. Так, вот это по-любому надо. Сколько он делает за раз? Три. Ну, как раз будет сейчас. Ну, давай, быстрее. Очень долго делает боеприпасы. Нужна способность, которая позволяет быстрее боеприпасы крафтить. Так, погнали дальше. Обнаружены нарушители Да О -о -о -о. Он из него динозавров сделал Прости Попробуй кислоту Подожди, я... а, ай-яй-яй Ага, и чё Так и чё, я просканировал ее, чтобы <с jeff> Да что жарить-то, ё То есть огонь на неё Опять гифе со своими огненными, блин, приколдосами, блин Ну ё-моё Так, ладно. Еху, я себе. А, а, а, а. Да какими пушками? Ты видишь, что происходит, Илой? Пипец. Где он? Где этот Трецератор? Держи! Давай, давай. Давай, я ловлю. Кидай. Беру эту цель. Да что? Подожди, я же не то жму. Тихо, тихо, тихо, да я подберу там. Ну -мо, подожди, надо сейчас поаккуратно все сделать. Кого-то убили? Где тяжелые пушки, то я же нихера ни не вижу. А, вон вижу. Ага. Так, спокойно. Так, спокойно. У меня есть высокоточные стрелы. Да ну! Так. Опа! Ага, ага, ага! Нихера себе попал все равно. Элуй, вставай, пожалуйста. Быстрее! Да что ж так больно-то? Зов, вставай! Или это варл? Ты я прилег отдыхать? Оживить! Да изживляй его! А, нет, не оживляй! Ну-ну-ну его нахер. Припасы. И боеприпасы мне сейчас вообще не до этого. Подожди, секунду. Быстрее, лой. Не туда же, ну-ну-ну. Ой, не попало, ой, попало. А аптечек-то нет. Да ну что, я застрял где-то! Офигенно. О! Да капец, она на опережение еще стреляет. Да ну стой. <связывая> Ляха! <связывая> да у меня дергается прицел. Спокойно. Ай! Лечить меня будешь? Без снарядов ничего не выйдет. Как не выйдет? Все Бои выйдет. Нужны? нужны, конечно. Бляха, у не ⁇ гранатометы эти вообще просто атакуют. Да, ну я не могу, ты понимаешь, что, что как бы офигенно. Еще эти идут. Ага. Ага. Да у не ⁇ не отваливается эта херовин. Капец, жестко. Давай, чё кидай? Пляха! Паника! Поптички так кончились. Сейчас, сейчас. Так капец, это просто жопа. Надо вот этим пользоваться мне кажется. Нормально. Аха ей пофиг вообще. Так, во-первых, вот эти еще тоже мешают очень сильно. Но мне как бы они особо не мешают, они больше мешают моим пацанам быстрее. Быстрее. Быстрее. Быстрее. Кислотные. Я лишь бы кого-нибудь залепить бы. Ой, какая же она мощная, а? Так, тихо, кислотные есть, у меня боеприпасы на них еще. Есть. Да я не вижу даже, куда стреляю. во во во полегче. Да отвались у нее уже пушкой. У нее как только отвалится хотя бы одна пушка, это будет уже все полегче. Мне, мне кажется, это быстрее быстр, мне кажется, быстрее, блин, она, блин, отвалится. Да я пробую, ну -мо, баров. Бляха. Блин, если бы здесь не было помощников, я бы уже давно отлетел, наверное. Так, варл, все, пошел домой. Блин, не туда. Очень долго. Очень долго. Бляха. Я, я застрял опять. Я вообще не вижу, что со мной происходит. Я умираю. Нет, надо не умереть. Я рад за тебя. Так дерись, в чем проблема? то он меня просто оповестил, что как бы он готов к битве там. Восстановился. Ну и это понятно. Да, что ж такое? Опачки. Да ну не теребись ну в самом деле. кончились. Это проблема, да, согласен. А! Но она уже почти отлетела. Может, ее подзаморозить, а? Нет, нет, нет, не попадешь, не попадешь. Хотя очень пыталась. Все, все, все, все, все, все, все, все прекращай. Ну, в самом деле, давай заканчивать. Битва затянулась. Ой, это плохо, отвратительно. Сюда, сюда, сюда, сюда. Не, не, не, ты хуй. Да достал, жена моя. Врага. Да ну, врага убери-то. Ой, ну прекрасно еще. Ребята, вы че их не сдержите? А вы ч ⁇ отлетели-то, парни? Ну и девушка, смысл. Стреляю куда-нибудь, короче. Отлично Вот сейчас если меня эти куропатки еще убьют Это вообще будет просто фиаско Ага Есть. Так, ладно, их осталось трое Двое Что делает? Лазером стреляет? Ой, как Ты я прекрасно попал Ну да я же только что это сделал, вару Да кого, ты про себя, да? Ты уже отлетел несколько раз. Подожди, пожалуйста. Отвлеките ее кто-нибудь чем-нибудь, а? У меня патронов-то уже нету. Сжечь, сжечь, просто сжечь. Вот и все. Прекрасно. Надо вот это взять. Фу. Не последний раз, я думаю, мы с ней сражаемся. Ну, сильна была, сильна. Скорбеть по машине, что чуть нас не убила? Это ее божество. Ну, вообще-то да. Элой, ты вот... Она И вот в этой части такая духу, душная. Или машине. А потому что не знаю, во что верить. В Зо, если хочешь, возвращайся домой. Элой, ты какая-то душная. А у меня еще есть дом? И если да, то надолго ли? Ты правда можешь излечить земли. Спасти мое племя? Я могу попытаться. Постепенно, да. И начну сейчас. Замечен нарушитель, нарушитель котла Эпсилон. Направляю питание запасным каналом. Устранение неизбежно. Отступаю в облачное хранилище. Нарушитель, твое истребление неизбежно. Че, он опять свалил? Он опять убежал. Сыкло А в прошлый раз вот это ш, э, э, шаман, она, Шамана убила этим Элой, <говорит> ты покрепче оказалось что ли? Или что? Неплохо Теперь наверх Это не все Как сказала Элой Это только начало <говорит> Ты что улыбаешься? <говорит> это не смешно нифига Погнали. Чего я ж перехватил? Ядро. Мой визор засек там голограммы. Они похожи на машины. Должно быть блокираторы. Похоже Гефест поработал над системой безопасности капу. Часть данных повреждена. Похоже это мне пока недоступно. Мой визор не всех здесь распознает. Я так таких кто? машин еще не видела. Упило Понастроил, блин. Да. Тогда поспешим. Понастроил всякой херни, блин, дивец, ты что натворил? Так, у меня еще есть, а ягоды хватает? Сколько ягоды у меня не вижу? Так, а че куда? Сюда? Ну, пойдемте, пойдемте, други. О, О -о. звучит как-то нехорошо. Это был тот дух Минерва? Н нет, вряд ли. Уж точно не она сама. Ага. Так, ладно, мы Минервы. еще А что она здесь забыла? Зачем? Немедленно. Что случилось? Что, нас сюда... что это было за место? Ты такое уже видела конечно нет как нет миллион раз видели всякие лаборатории ты что нет именно прям такую лабораторию ты не видел тебя это удивляет прям чё чё, чё, чё интересно чё, мультики показывают а за смотри вон там наш выход да я вижу вот он ошибка Несанкционированный доступ запущен процесс изоляции какой что происходит? Так, есть в комнате зажигалка. Все. Ну, Ой. хоть аварийный свет горит. Что а -а -а -а. это было? Минерва точно здесь. И кажется, она не желает нас пускать. Почему? Я пойду на разведку. Поищу для нас вход. Куда? Может нам пойти с тобой? Нет, Минерва может быть опасна. Нужно действовать аккуратно. А как Яско. мне выйти-то? Так, мне нас. А, и чё? Где? А, ты двери выбить решила? Ладно. <с <с》> <с> <сcoff> <сcoff> <сcoff> <сcoff> так, то есть... Смотри, они такие, типа... Точнее, Элой, говорит. Минерва может быть опасна. Они такие, типа... Ну ладно, если что, зови. Ну, раз опасно, мы не пойдем, да? Вы ее прям слушаете так прям, я не знаю... А, хоть, хоть бы раз инициативу проявили. Ну, хотя, говорят, инициатива, как бы хм", на, наказывает инициатора. Поэтому тут даже не знаю, как поступить. Вот ты как считаешь: Вот надо было идти с ИЛО или нет? Так, надо понять, где прячется Минерва. Ну понятно, что это погода-сюжета, что, что сейчас дух, будет какой-нибудь специальный диалог с Минервой будет, что. Что должны слышать только мы. Ага, Ладно, я не пойду. Заперто. Теперь здесь а? не место, она хотела сказать. Почему? Ну-ка, поясните мне, почему это? Мне нервы ги... не пускает меня. Гефесту можно, а мне нельзя, да? Нормально. Я чувствую какое-то неравенство. Какие-то кибернетические Ой, сексисты. открыть эту штуку. Давай. А, Думаешь, я не помню, как, а я помню. Смотрим, Давай. Опачки. Тупик. Какой тупик. А! Так это нычка. <laughs> Нифига себе, я застрял. Ага. Блин, и илой, ты застреваешь во всем. Ну е-мое. Тут было какое-то обновление даже Зачем до этого. Нужны эти кабели в центре. Похоже, те кабели подключены к чему-то наверху. Любопытно, но вопрос, как туда забраться? Из чего светится? Ты да еще одна? Похоже, именно здесь хранятся данные, но я не понимаю, как пройти в систему. Поищу внимательнее. Ну да, я сяду. Ага. Сверху дует ветер. Возможно, выход Подожди. Там. Как присесть? А, квадратик же, ну мо точно. Оу, Что это, кристалл? Точно. Его продать можно. Тут еще кристалл? Это я куда при пришел? еще одна часть И чё, я нафига сюда пришел то М -м -м. Просто по приколу? Через эту дверь мне сейчас не пройти. Сейчас. Нужно вернуться, может найду что-то. А, -а, а. Так запомни, запомни, там что-то есть. Там что-то есть, запомни, а? если я забуду, напомни, пожалуйста. А я могу забыть. Ты сам главное не забудь. О, и чё? Вот я и выбралась. Куда? Теперь надо попасть назад в комплекс. Ну да, вот именно, может, что из комплекса вышло. Не исключено. Так выпустила бы наших пацанов, пусть подышали бы воздухом, там, там стоят в красном цвету. А, Если ну хотя... Если я уговорю Минерву, то смогу объединить их с геей. Интимная Верну обстановка, все дела там. Тогда мы сможем бороться с порчей, с бурями. И может она даже поможет понять, кто напал на меня в той лаборатории. Почему с ними был клон Элизабет? Да блин, ты что не понимаешь, Зачем что ли? Как подняться? А, она сама поднимается. Ну давай. Ага. <плёк> клон Элизабет, это ж зенитики, Элой. Ну это же. Ну ты же понял, это прекрасно. Все <плёк> это прекрасно поняли. Одна Элой ничего не поняла. Одна Элой не в курсе. Одна Элой не шарит. За то, что происходит. <плёк> Наверху трубы. Они помогут мне найти вход. Да ну залази ты, ну ё Когда Как до них добраться? Я понял, и что дальше-то? А, вот так, что ли? Ну, бдюха. Ага, подожди. Тут трава. Трава, ягоды. Так, лед кстати Но я думаю если упасть а, если туда есть возможность упасть подняться там мы должны или там сделано возможность, что Элой падает под лед и все труба вот это кстати удобно сделано то что можно подсветить теперь стой есть там трава какая-то зеленоцвет пригодится э -э -э -э часть камней лежит непрочно попробую их разобрать я думал опять крюком надо Вообще, тут как будто uh -huh. кто-то вот так, знаешь, ко мне, ша... ко мне приложил просто. Оп, какой-то космический саундтрек пошел. Так. так теперь надо как-то подключиться к этому месту. Давай. Тихо. <Слышко> Ставите другие. А, так будем закачивать информацию. Еви себя, Минерва Нет Мы ну, у нас гею украли Элло, <laughs> это лошара у Нас гею подрезали Минерва Мне нужна консоль Прошу Доступ запрещен Почему? Раньше все было иначе. Ты помнишь это? Что-нибудь? Ты была частью большего. А, плана. нет. Не, не подрезали. Прекрасного. Гей. Все так. Ее можно оживить. Но ты должна мне помочь. Без тебя ее не перезапустить. А я исчезну. Я думаю, ты сольешься с ней, станешь ее частью, как было раньше. Страдание исчезну. Да. Спасибо, спасибо, Минерва. Че такая, это пранк, это пранк. Элизабет Собак. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Идет восстановление кода функции Минерва. Хотите запустить эролистическую матрицу? Какую матрицу? Ну что ж. Нам реально нужно всю гею по кускам собрать. Это долго собирать придется. Так, ну начало положено. Гея. Здравствуйте, доктор Собек. Сейчас. Получаю данные. О, -о, -о, О, Как быстро ты меня сейчас это... Так значит, Элой. Не Элизабет. Так, Нам нужно многое обсудить подожди. Но запуск Ладно, моей эвристической матрицы Продлится еще несколько минут А пока Предлагаю тебе ознакомиться С этим объектом Каким? Он подойдет для организации штаба И ты сможешь Использовать оборудование Для улучшения навыков перехвата машин а, а, Да Да Звучит неплохо Дать доступ твоим спутникам они скоро будут здесь Ладно, но Не перепугай их, хорошо? У них мало опыта в таких вещах, как Ну Ты Ну все у них это како Ого, так ты нашла ее? Да, она настоящая. Варл, Зо. Это Гея. Привет. Привет. Привет. Привет. <смех> гея пока, а, так неловко. <смех> пробуждается. Давайте осмотримся. Я внесу расположение лаборатории в твой визор. Я установила связь между вашими визорами. Вы можете общаться на расстоянии. Спасибо. А что это было за место? Региональный центр управления. Отсюда люди нового рассвета должны были управлять терраформированием региона. Ага. Что такое? Что стучит? Что-то стучит, непонятно. Сейчас, секунду. Нормально все. Так, ну что у нас миссия такая прям затянулась немножко. А тут что? Здесь планировалось проводить совещание сотрудников центра управления. Сюда может влезть немалая толпа. Будем собирать армию? Подумаю. Подумаю, да. Переварю. Что это? Так это Что? Лаборатория? Ну да. Исследовательский комплекс. Часть данных о машинах, что ты нашла внизу в ремонтном зале, повреждена. Терминал в этом зале покажет, как восстановить их и завершить перехват. Я посмотрю. Что это? Блокиратор доступен, Изготовь этот блокиратор, можете перехватывать машины данного типа, серьезно? А, бляха. Рог полугора, полугорога, блин, плугорога, полугагорога, бляха. Сколько гуго, бляха, и роро, и гага. Ладно. Плугорок, плугорок, плугорок. Я же говорил, что мы с ним еще встретимся, то есть мне три надо, аж вот этих деталей, чтобы его перехватывать. Ага. Хетить. Ясно. Для починки блокераторов нужны данные о деталях машин. Угу. Мой запуск завершен. Я иду, и иду, иду. Можешь продолжать изучение комплекса, Элой. А что тут изучать? Когда будешь готова, зайди в зал управления. Так тут Можно изучать больше нечего. Я понял, изучать-то больше нечего, Элой. Ой, Элой. Это что, кабинет? Где? Должен был находиться терминал обучения продвинутым методом терраформирования. Ага. К сожалению, обучающие модули были удалены вместе с базой данных Аполлона. Очень а, жаль. Вообще косяк. Аполлона, получается, что полностью все прям стерли. Едеть. Так это капсула для сна, наверное, а это спальня. А это что за место? Нет? Это помещение, спальная зона Для сотрудников ну, центра Напоминает домик, где претенденты Проводили ночь перед инициацией Ага, да, кстати, чуть-чуть Так, это тубзик Это я понял Так, тубзик Это закрыто Ея. Почему эта дверь отключена? В моем текущем состоянии Я сумела восстановить а -а -а. Работу лишь части комплекса Попозже откроется Со временем я продолжу. Попозже откроется, Ясно. я понял. Так, И тут у нас что? Если тут никого не было, кто все это построил? Гея. С помощью машин. Так, это что, это выход? Зато той дверью тропа, ведущая к песне долины. Ага. Значит, я смогу в любой момент отправиться на восток. Верно. Так, тут что у нас? Эм... Так. Я уже бывала тут внизу. Этим путем мы как раз сюда и попали. а, а, а для чего все эти штуки? Этот комплекс был создан для обработки а, огромных массивов данных ПТР-формирований. По Здесь они должны были храниться. Иду, иду, иду, иду. Опачки. Эллой. Ты посетила все доступные помещения комплекса. Пароль скажи. Какой пароль скажи, Гея? Да ты же знаешь, какой пароль. Бляха, и не говорит, смотри, какая вредная. Просто так сюда сходил? Ладно, потом найду пароль. Раз ты вредничаешь. Засранка. Так, вот на... ты где. Продолжим осмотр. Какой осмотр? Все, нам сказали вылететь сюда. Нам сказали идти, мы посмотрели все, поэтому возвращайтесь, давайте не в ее. Так, а подожди, это не то. Отсюда мы пришли, я понял. Так, ну значит, мы будем здесь обустраивать свою базу. Будем собирать здесь соратников. Войска, наращивать свою мощь, а потом пойдем воевать бо зенитиками. Я так и понял. Так, стоять сюда. Сюда, да? Не сюда. Сюда? А куда? Я запутался. Откуда я пришел-то? А, все, вижу. Ладно. Пожалуй, пора поговорить с геей. Давай попробуем. Не буду задерживать. Ты не пойдешь со мной, что ли? Ну, ладно. Мы ее здесь будем восстанавливать, потом у нас, у нас, у нас ее отсюда спиздят. Привет, Элой. О, привет. Ты как? Готова? Да. Запуск прошел удачно. Тесты показывают, что моя юристическая матрица работает стабильно. У тебя есть много вопросов. Да. Но основных два. Незнакомцы? Ну давай. Может, ты прояснишь мне кое-что? Это зеничный. Недавно я наткнулась на отряд. Незнакомцев, хотевших меня убить. С ними были слуги машины и... Э, э, клон. Клон Элизабет Собак. Да, эти события записал твой визор. Ну, не совсем с этого ракурса. Ну да. Ты знаешь, кто они? Ответ связан с сигналом истребления. Он пробудил Аида и вызвал самоуничтожение моей предшественницы. Сигнал истребления Да уж, звучит зловеще Откуда пошел сигнал, сигнал? поступил не с земли, Элой А, ну я ж тебе говорил Вычисления довольно сложны Но судя по данным Его послали с расстояния 80 триллионов километров Нихера себе Это настолько далеко, что свет шел бы 8,611 тысячных лет. Я же тебе говорил. И что? Там... Но она объясняет Илоя не нам по большей так, степени. Далеко и почему она хочет нас уничтожить? Система Сириуса. Ага. Сириуса. Туда дальний зенит послал свой корабль. Да неужели до тебя дошло? Да, туда они направлялись. Но он взорвался. Или... Нет. Зачем им скрывать свой успех? Чтобы никто о нем не узнал. Ну правильно, Чтобы да. люди будущего считали, что их не было. Стоп. Те незнакомцы, которые напали на меня на полигоне Аида, с которыми был клон, хочешь сказать, что они. Они, потомки. дальнего зенита? А может, нашли да. способы себя замораживать, Таков а? Мой вывод. Так, ладно, дальше. Мы не сможем восстановить биосферу, пока не восстановим тебя. Я искала твои функции на испытательном полигоне Аида, но нашла только Минерву. К счастью, сенсорные возможности этого центра намного шире. Так, давай я отыщу остальные. Передаю шаблон запроса. Принимаю. Гефеста надо найти сначала. Уж самый опасный тип. Он и аит. Я не нашла следов Аполлона, Артемиды и Элифии Они просто исчезли. А что остальные? Эфир, Диметра и Посейдон найдены. Досягаемы и доступны. Угу. <зас> Они даже не так далеко друг от друга, да? Агифест. Он тоже обнаружен, но не так, как остальные. Он ну, вся размножил. За годы с подачи сигнала истребления Гефест изменился. Более того, он найден не в одной точке. Котлах? Он вышел в глобальную сеть, соединяющую котлы по всей планете. Надо сеть ему И отрубить. Вернуть его будет особенно сложно. Но вернуть его надо, да? Верно. Его возможности необходимы. Без него я смогу только отсрочить вымирание жизни на земле. Гефест даст надежду на избавление от угрозы. Начнем с него? Самый проблемный К сожалению, тип. не выйдет. Внедрение Гефеста станет возможным лишь после значительного расширения моих собственных возможностей. Сначала другие вспомогательные функции, потом Гефест? Ну, самого Жопского оставили наконец, конец, как обычно. Значит, Эфир, Диметра и Посейдон. Как мне их вернуть? Чтобы получить вспомогательную функцию, ты должна отправиться в путь и найти физический процессор, в который она ушла. А затем, как и в случае с Минервой, ты должна будешь задействовать главный блокиратор для возвращения ее кода в исходное состояние. А, а как я переправлю их сюда? Вспомогательные функции должны быть загружены на носитель данных, а его нужно будет доставить сюда. Uh -huh. На картридж основного ядра? Да. Его вместимость ограничена, его хватит на одну вспомогательную функцию за раз. Но по всему остальному он подходит. Mm -hmm, Давай сначала о функциях. Те три вспомогательные функции, что ты нашла. Что мы о них знаем? Все три причастны к проблемам, отравляющим сейчас биосферу. Эфир должен выводить токсины из атмосферы и управлять погодой. Так, да. Посейдон отвечает за органический и химический состав водоемов. Так. Диметра сеет, удобряет и ухаживает за растениями. Да. Согласен. Если все три вернутся ко мне, они существенно увеличат мои вычислительные способности. Ну да, считай, и воздух, Будь вода осторожно. и земля будет под контролем. Шаблон запроса были нестандартными. Считай, что они напуганы, потеряны и ничему не верят. Как Минерва, им нужно слияние. Верно. Так. Гефест, ну-ка да, Ты интересует сказала, что меня. Гефест поможет тебе спасти жизнь на планете. Как? Ну, он создает У машины. Функции своя значимость. Но Гефест самый значимый из всех. Лишь вернув его, я вновь обрету способность проектировать и производить новые машины в котлах по всей планете. Только с ним я смогу программировать новые машины и менять задачи существующих. Чтобы обратить урон нанесенной планете. Ну да. Восстановление других функций. Я даст так и понял срочку. Но без Гефеста я не смогу предотвратить вымирание жизни на планете. Потому что он будет строить машины, блин, как это, как. Зачем тянуть. Э... Зачем тянуть с захватом Гефеста? Ну да, ну. Если Гефест тоже что... может, стоит попробовать сперва вернуть его. Но нет. Боюсь, это просто невозможно. Она же не сказала, не может она поглотить состоянии, его. В текущем даже объединенная с Минервой, я обладаю лишь пятой частью сил. 18,8% вычислительной мощности. Гефест мне не по силам. Если предпринять попытку поглощения в таких условиях, Гефест поглотит меня. И сделает своей частью а, ну Слияние вот оно, да. нельзя проводить Пока его вычислительные мощности Превосходят мои Это да И сколько вспомогательных функций нам потребуется? Еще три Слияние с Эфиром, Деметрией и Посейдоном Обеспечит мне почти 42% Мощности эвристической сети Что превзойдет мощность Гефеста А ты откуда знаешь, какая у него мощность? Какая у него мощность? Ты сказала, что Гефест находится не в одном месте. Но он в облачном Нерно. хранилище. Надо в отрубить от ему сеть. ДИК вспомогательных функций он не привязан к конкретному процессору. Гефест распределен по глобальной сети, соединяющей котлы планеты. И когда мы будем готовы к его поглощению, как мы это сделаем? Я не знаю. Займись пока доступными вспомогательными функциями. А я попробую найти решение. А, так, может ли Гефест помочь победить зенитов? Ну, Когда может, наверное. Гефест будет поглощен, ты получишь достаточно мощности для массового производства машин в котлах? Да, и для программирования их алгоритмов поведения, и даже для прямого управления. И ты сможешь построить армию машин? И устранить потомков дальнего зенита? Это какой-то прям путь геноцида. Моя основная задача защитить жизнь на земле. В первую очередь человечество. Поэтому да, как только я получу силы Гефеста, я смогу спроектировать, построить и возглавить такую армию. Учитывая действия дальнего зенита, у меня не будет другого выбора. А, но ну они тоже но пытаются собрать признать... гею что опасаюсь применять такие технологии для убийства. Понятно. Каким дело. бы агрессивным ни был враг. Хорошо. Значит, у тебя есть совесть. Как и хотела, или Именно. Так, все, вот эти отлетели вопросы. А, пропавшие, вспомогательные пропавшие вспомогательные функции. функции. Они просто Расскажешь, удалены были? Артемида заново заселила землю разнообразными животными. Ну да. И должна была создать, вырастить и воспитать новое поколение Но они справились с этим. Задачей Аполлона было сохранение, организация распространение архивов знаний и культурных достижений человечества. Аполлона удалили совсем. Все данные Аполлона были уничтожены 2 февраля 2066 года. По приказу Теда Фару. Опять Фара. Ненавижу этого гада. Можно понять. Он был патологически самовлюбленным, импульсивным и нестабильным. Все три пропавшие функции уже завершили свою работу, либо им помешали. Они еще нужны? Да, если это возможно. Внедрение их в основную систему улучшит мои вычислительные способности. <соединяющие> К сожалению, я не знаю, где их искать. Они исчезли без следа. Может, найдем кого-то? А может, их поглотили зенитики как раз-таки? Ё-моё, вопрос о зенитиках. ё пти Ладно, клон. С которых я встретила на полигоне Аида, был клон. Элизабет Собек. Это надо спросить, потому что Это информация подтверждает важная. о том, что им удалось получить технологии нового рассвета, так? Да. Как показывает твой собственный опыт, клон Элизабет Собек является ключом ко всей системе терроформирования. Но как им удалось создать клон? Одиссея перевозила приблизительно 200 тысяч зигот людей, миллионы зигот животных и миллиарды семян растений можно предположить что генетический материал элизабет Собек, с ее позволения или нет был взят ими на борт корабля uh -huh. это да но в смысле ее клон как она может участвовать в этом в разрушении мечты элизабет в этом в этом зле трудно сказать Возможно, она разделяет цели их сообщества, или она подчиняется им и у нее нет возможности противиться приказам. Ну это или более вероятно. Подчиняется? Это вряд ли. Да, ну вот что-то это же зависит от воспитания. Какая разница каким-то это какое выросла генетически же воспитание генетически никак не заложено же. Вся суть того сигнала была в уничтожении жизни на Земле. Зачем потомкам дальнего Зенита это делать? Пока мы можем только предполагать. Но Земля же им не угрожает. У нас нет технологий, чтобы им противостоять. Мы о них и не знали. Да. Mm -hmm. Разве что эм, <сасыпь> они не хотели ни с кем делить планету. Незнакомцы, которых я встретила, искали запасную копию Геи. И если бы они ее нашли, запустили свою Гею и усилили бы ее. Чтобы она смогла взять под контроль Гефеста и всю систему формирования. Тогда да. Эта система сумела бы закончить то, в чем не преуспел сигнал истребления. Убить все живое, а потом создать совершенно новую биосферу. Жопа. Согласно их пожеланиям. Так они пытались сделать то же, что и мы. Но совсем с другой целью. Истребление. Вместо спасения. Это плохо. Так. А... Ты сказала, Сириус очень далеко от Земли. Ну, технологии развели. Восемь целых шестьсот одиннадцать тысячных световых лет. Пипец. Да. Так как их потомки сюда добрались? Сразу вылетели. На космическом судне, похожем на Одиссею, но усовершенствованном. Путешествие с Земли на Сириус заняло у Одиссеи почти 300 лет. А обратно Нифига намного себе. быстрее. Если их корабль покинул Сириус в день начала передачи сигнала истребления, они добрались за 29 лет на 30% скорости света. А -а -а. Если же они вылетели, когда узнали о неудаче сигнала истребления, то прилетели быстрее, всего за 13 лет. Это 66% скорости света. Так, хватит. Голова сейчас лопнет. Вообще трэш. Для нее столько потоков информации вообще. Как ты узнала, что сигнал истребления пришел с Сириуса? Вычислительная мощность. рассказали данные из твоего визора. Аид все рассказал Сайленсу. Длительность сигнала составила 17,22 лет. Какой в этом смысл? Ты сказала, что сигнал от Сириуса летел восемь с половиной лет. Зачем продолжать излучать сигнал, когда он был уже получен, а ты взорвала себя? Отправитель не знал, что это произошло, пока не получил ответ от Аида. А, ну да, логично. А на обратный путь сигнала ушло еще столько же. Верно. Лишь после этого отправитель прервал сигнал. Через 17,22 года. Длительность. Передача, деленная на два, дала мне расстояние. Когда я Логично. его узнала, осталось лишь просканировать базу звездных данных и найти систему на подходящем расстоянии. Так как дальний зенит улетел на Сириус, это был самый логичный вариант из всех. Нифига, и машина логику еще подключает, чтобы сужать, эти прилетели сужать зону поиска. Это значит, что их технологии лучше наших во всех проявлениях, так? Ну да. Да. Это логично. Как показало твое столкновение с ними на испытательном полигоне, они обширно задействуют роботов-помощников. Также они обладают каким-то видом защитного энергобарьера, который оберегает их. Это да. Тот, с кем я сражалась, был непробиваем. История говорит, что каждая защитная технология была в конце концов побеждена атакующей. К примеру, если бы я получила Гефеста и применила его силы для создания армии боевых машин, никакие щиты не смогли бы выдержать такую атаку. <смех> так надежда есть? Всегда. Сигнал истребления не просто пробудила Аида. Он разделил все вспомогательные функции. Зачем? Что послабить Землю? Я хотела бы знать. На данный момент я считаю, что целью был АИД. А, а чтобы сразу уничтожить все. независимость случайно. Mm -hmm. Значит, сигнал мог послать лишь тот, кто хорошо знал устройство системы, так? Mm -hmm. Да. Структура сигнала Travis была чрезвычайно четкой и высокоточной. Если бы цель была более безобидной, я бы восхищалась интеллектом его создателя или создателей. Это был Трэвис Тейт, который создал Аида, да? В каком состоянии биосфера? Система терроформирования работает, он живой В целом, система терроформирования не прекращала работу. Но с момента уничтожения моей предшественницы система была лишена централизованного управления, и ее функции сами определяли свои текущие задачи. Uh -huh. В результате накапливались ошибки. И с каждым днем биосфера становилась на шаг ближе к полному уничтожению. В последние месяцы проблемы в биосфере стали очевидными. Ну да, это прям вообще. Но эти показательные признаки являются лишь первыми симптомами процесса полного уничтожения окружающей среды. Земля стоит на пороге биологической катастрофы. И ты не можешь ее предотвратить? Если нет. ты вернешь мне эфира, Посейдона и Диметру, я смогу произвести корректировку части процессов. Погода улучшится, вода очистится, а вредоносные растения завянут. Но эти улучшения не остановят катастрофу, лишь отсрочат ее. Только с Гефестом я смогу спроектировать и создать новых роботов, которые, которые очистят умеют ликвидировать угу. планете ущерб. Ну понятно, все понятно. Все усилия. Тебе же все понятно, направлены на эту цель. Мне нужна армия. Мне нужна помощь. Сколько у нас осталось времени? Ну давай, ладно. И сколько у нас осталось? На текущий момент без улучшения ситуации. Разрушение биосферы станет необратимым примерно через четыре месяца. О, еще времени дофига. А если я найду Эфира, Диметру и Посейдона? И объединю вас. Мы получим лишь еще несколько месяцев. Ну, каждый день на счету. Это да. Ну все понятно. Приступим. Мне пора отправляться на поиски вспомогательных функций. Приступим. Можешь сказать, где они находятся? Когда моя предшественница уничтожила себя, вспомогательные функции подобрали себе процессоры для существования. В каждом случае тебе необходимо будет найти мощный компьютер. Эфир расположен ближе всех, и вернуть его будет проще остальных. Однако, он находится посреди территории Тенакт. Oh, Мои знания об этом племени ограничены сведениями из твоего визора. Но очевидно, что они проявляют стремление к насилию. Это еще мягко сказано. А где Посейдон и Диметра? Посейдон нашел убежище в пустыне южнее этих земель. В моем географическом архиве сказано, что там находилось крупное поселение эпохи Предтечь под названием Лас-Вегас. А, поехал в картишки и играть. посреди пустыни. Странно, он же должен был заниматься водой. Согласна. А Диметра? Она расположилась на побережье на Дальнем Западе. К сожалению, у меня отсутствуют актуальные сведения об этом регионе. Поэтому вернуть ее будет сложнее всего. Ясно. Мне нужны три вспомогательные функции. Эфир где-то на землях Тенакт, Посейдон в пустыне, а Диметра на побережье. С какой ты начнешь? прикололись? Давай эфир, как раз нам по уровню. Я пойду за эфиром. Тогда я сделаю эфира целью в твоем визоре. спасибо. Если вернешь его, я смогу избавить этот регион от самых жестоких бурь. Но мне все равно понадобится Гефест и его контроль над машиной. Да я это прекрасно понял. Стабилизировать биосферу. Если ты решишь иначе, ты можешь изменить цель через интерфейс визора в любое время. А, да? Также я передам тебе для изучения выжимку доступных данных обо всех вспомогательных функциях. Могу ли я еще чем-то помочь тебе? Перед да нет. С тобой стоит серьезная задача. Найди мне басоту с, с этим какого. Это уж точно. Корифана. Откуда у нас этот медальон? Я вообще не помню. что случилось? Я не знаю, просто Элизабет установила такую планку Она хотела, чтобы ты Хранила жизнь на земле Но все пошло не по плану А теперь мне все исправлять Думаешь, я справлюсь? С починкой системы С дальним зенитом Мы справимся, Элла. Буду достойна ее. Это да, дело Не недосто... недостоинства. Последним сообщением Не с себя даже. выразила глубокое убеждение в твоем успехе. Для тебя нет ничего невозможного. Ты сумела уничтожить Аида и перезагрузить мое ядро. Справишься и с этим. Мэ, мотивация. Мэ. Спасибо. Эм. Ладно, мне, пожалуй, пора. Я открыла выходы с объекта. Один ведет прямо на запад, другой обратно в горы Песни Долины, если решишь вернуться на восток. Угу. Варл. А, никак не могу привыкнуть. Это ты, Алой? А, да. Гея открыла выходы из этого места. Вы встретите меня у западного? Уже идем. Ну все. Все идем сейчас. Сейчас как приступим. Приступим к починке Гея. Вот тут уже все пошло. По сути, вот сейчас мы про все, что до этого было, это так, раскачка. А вот сейчас начинается настоящий геймплей. ждут меня у западного выхода. Но сначала можно сходить на восток. Узнать, как песня долины справилась с набодимой. По-моему, я по текстурке провалился на секундочку. <смех> <смех> <смех> ну это ж не за этот трофей Ё-моё, блин, а как так-то? Нифига себе, ну я увидел, что там как бы не прогрузилось Но я не успел понять А чё за баги? <смех> че за прикол? Сейчас бы в AAA проектах, блин, баги были, причем такие, где ты под текстурку проваливаешься. Ну серьезно, ну как это? Ну, я, я уже который раз говорю, что оптимизация на Соньке 4 на нее просто положили огромный такой болт и все, блин. Вот, она изначально должна была на пятую дойти, вот на, на пятую ее там за, за этого или задрючили, А на четвертую че? Пофигу. Или, я не знаю, на пятой может тоже есть такие баги, но. Блин, это как-то несерьезно. Это как-то несерьезно, так открывайся. Ага. Ага. О, блин, вообще косяк. Зачем, зачем вы так, зачем вы сделали, негодяй, а? Но зато ты это видел, зато ты это видел. Как бы что, похихикали с тобой чуть-чуть. Так будет намного лучше. Чё такое? Вон у Зои притча не подгрузилась. Смотри. А, подожди, она прическу поменяла просто. Она поменяла прическу. Мне нужно дальше, на запад. Чтобы... Снег пошел. ...добыть компоненты геи. Сделать ее сильнее. А вы двое оставайтесь здесь. Гея ведет вас в курс дела. Я не пытаюсь от вас избавиться. Считайте это обучением. Пожалуй, я вернусь на восток за ирандом Приведу его. Хорошая Тебе идея. Нужны союзники. Да-да, да, я ей тоже говорю, говорю, блин, полгода. Слонагерь. И как ты и сказала, Гея обучит нас всему. Хорошо? Да. Ладно. Тогда возьми. Один носить второй про запасы а ты пойдешь с ним нет после всего что случилось в пещере я хочу побыть тут я многое должна понять понимаю может когда ты вернешься уже я смогу тебя чему-то научить но это типа эти подкульчики когда ты вернешься Я. пока не знаю но надеюсь, что вернусь с тем, что нужно для Гея. Будь осторожна. Даже до Песни долины дошли слухи, что земли Тенакт раздирают бури, машины, а теперь и Регала. Не беспокойтесь обо мне. Выживу. Хорошая охота, Элой. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друг. Земли кланов Тенакт. Uh -huh. Где-то там нас ждут три вспомогательные функции геи. Uh -huh. А чё я... что чё я делаю? У меня же есть так вот эта больше. штука. Да, согласен. Так, мне нужен костер, срочно. Едет, а тут, кстати, не так далеко-то идти. Костер мне можно? Блин, давайте телепортируемся к костру, потому что надо сохраниться. Надо сохраниться. Обязательно. Это что? Тал, 100%. Это вот как раз таки мы там, да, обитаем? А, так вот тут есть костер. А, ну так пойдем, пойдем найдем его. Его просто не видно. ай да, да, да, да. Прости, пожалуйста. Я себя такой, такой, блин, мразью чувствую, а. Когда такое происходит. А, слухи опять какие-то, да? Возле костра. Ну ладно, давай слухи послушаем. Эй, давай. Я слушаю. Смотри, тебя, сделку. Это же ты выступила против Регаллы и ее мятежников. Ну, типа, да. Надеюсь, у тебя нет с этим проблем? Не волнуйся, я не собираюсь пить твою кровь, или что вы там, восточники, думаете, мы делаем. Ага. Резня на посольстве тебя не касалась. Но ты помогла шерифам. Да, было В дело. В глазах ты вовсе не враг, ты накт. Ура. Но если хочешь выжить на землях кланов, тебе понадобится помощь. Так. Я разведчица. Вижу и слышу многое. И могу делиться этим с тобой Помочь тебе в странствиях Было бы здорово Ну, тогда Я была к северо-западу отсюда У укуса соли наткнулась там на место, где земля покрыта железом Слушаю, да Не знаю, что это, но вряд ли что-то хорошее Будь осторожна Это, короче, дают на значки, что ли Вот эти, как у на вопросике Дают намеки Не теряй бдительность, Солда Может быть, там котел так. А значит, и данные для перехвата машин. Ну, значит, да. Так, все, давай а, на этом закончим. Потому что время уже, время уже бодрячее. Так, да, встань, ну, Элой, да, я моя. Давай сохранимся. Ну, Элой, ну, в самом деле. Я не понял. Как костром воспользоваться? Перестань. Ура, ура. В следующей серии отправимся за... Что у нас там? как Эфиром, да, за эфиром. Новая ячейка сохранения обязательно. Так, все. А, сохранились. Прекрасно. На этом закончим сегодня. Получилась такая, прям, я думаю, мы больше успеем, но, но миссия получилась такая длинная. Но. Меньше слов, больше сделать. Доброго пути защитить. Ладно. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять все горячие комментарии. Подписывайся на социальные сети. Все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.